Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. И сегодня мы поговорим на тему о первоисточниках. В нашем одном из первых сюжетов мы о первоисточниках говорили и а, по ссылкам могли предоставить а, ту информацию, где можно посмотреть на те книги. А, артефакты и так далее и так далее. И сегодня мы еще раз возвращаемся к этому вопросу. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Две научные школы обычно спорят друг с другом. Об этом пишет как раз Евгений Спицын и в своих выступлениях говорит, что одна школа говорит об одном, что вот так-то так-то было, другая совершенно противоположная. И единого мнения практически не существует. Альтернативные исследователи, Ярослав Кеслер, например, или а, Носовский Фоменко, и а, Валерий Алексеевич Чудинов, и многие другие, в том числе Александр Пыжиков, исследовали более глубокие корни нашей культуры и нашего наследия, о котором мы сегодня вкратце поговорим. Что сегодня происходит? Ну вот некоторые данные о том, какие библиотеки были уничтожены, вернее, были и которые были уничтожены. Потому как артефактов, которые мы сегодня пытаемся найти, очень сложно их вообще до них добраться. Так как, во-первых, видимо, в те хранилища, которые существуют, туда просто не попасть, имея в виду Ватикан. И о тех артефактах, которые хранились раньше, известные библиотеки, хранилища древних книг, древних свитков, манускриптов, манускриптов те, которые были уничтожены. Известное собрания Писистрата VI век до нашей эры в Афинах было полностью разграблено, и случайно уцелели две поэмы Гомера. Но вопрос также к датировкам. Это отдельная история. Мы а, разберемся то, что вообще происходило и когда происходило. Например, вот тот же шестой век до нашей эры То, где считал, как передавались, как датировалась эта дата. Это очень приблизительно и относительно. Но тем не менее, а, возвращаясь к библиотекам и к тем собраниям, которые были уничтожены. В Мемфисе. Папирусы из библиотеки храма Пта были полностью уничтожены. В городе Пергаме, Пергамское царство в Малой Азии, 2 век до н.э. Также было уничтожено 200 тысяч древних томов и свитков. Библиотеку в Карфагене римляне сравняли с землей, а там хранилось полмиллиона древних книг. Также же участь постигла библиотеку друидов в Бибрахте, где сейчас располагается французский город Ати. Наша зрительница Галина Бондаренко задает вопрос, а как объединяться из чего начинать свое вот такое общинное житие? Своих друзей пригласите, составьте план, на какой идеологической основе вы будете объединяться, что вы предполагаете сделать какие планы у вас и по построению вот этой дружеской компании, и что вы будете этой компанией созидать а, на земле или в городе. Ли. Вы сначала определитесь, какие ваши планы и кто эти планы будет поддерживать. А основой должна являться какая-то идея, идея духовная, Идея материальная, которая будет воплощаться у вас на земле или где-либо еще. Поэтому вы сначала представьте, создайте образ того, что вы хотите. А потом уже привлекайте ваших соратников, сотрудников, друзей, которые будут разделять вашу точку зрения. И вот на этом вы создадите свой коллектив. Во время египетской кампании э, Юлии Цезарь сжег Александрийскую известную библиотеку, в которой хранилась только перечень тех а, томов, книг, свитков, а, а, насчитывало 120 томов. Перечень только, представляете себе. А, можно сказать еще о тех книгах, которые хранились и в Азии. В 2013 году до нашей эры император Цинь Шиуханди Приказал сжечь все книги по всему Китаю. Это о чем говорит? О том, что хранились такие манускрипты, говорящие о той цивилизации, которая была прежде. Те смыслы жизни, которые и на территории Китая происходили определенные события, определенный уклад жизни. 7530 лет назад окончилась война между Китаем и России, как мы сегодня ее называем, 7530 лет назад от сотворения мира в Звездном храме. 21 сентября, в, лето, в год Звездного храма, подписали договор Ассур, князь славянский, с ариманом, князем китайским. Это из преданий, из наследия наших предков. Еще вспомним о том, что в средние века святой инквизиции сколько сжигалось книг. Огромное количество. Вспомним сегодняшнее время о Салтыковской Ленинской библиотеке, где происходили пожары и уничтожены были очень много древних книг. Из этого следует, что уничтожение древних наших книг а, к чему ведет? К тому, чтобы стереть память о тех делах, о смыслах жизни наших предков. Продолжаем наше изыскание с из той информацией, которая передается нам современными исследователями. Мы рассказали о том, что многие библиотеки и книги древние сжигались, уничтожались, теперь у нас нет доступа. Ну вот мы берем, например, историю России в картах, портретах и фотографиях Евгения Спицына. И тут интересно, мне вообще интересно, я смотрю, правители Древней Руси, великие князья. Замечательно. И тут вот портрет Рюрик, 862-879 год. Во-первых, почему эти годы так указаны? Тогда такого летоисчисления не было. Это раз. Это уже первая информация искаженная. Надо было писать там 5000 с чем-то лет. Собственно говоря... В летописи временных лет Нестора, так и указано, который переводил в 1950 году академик Лихачев, там двойная дата шла. Ну, хотя бы двойную дату вставили, потому как наши жрецы по нашему наследию вели а, те, а, то летоисчисление, которое нам передали сегодня. Ну, сегодня 7530-е лето. Напомню. И вот портрет Рюрика. Кто его тогда нарисовал? Кто передал? Кто автор этого портрета? Совершенно Почему он так изображен? Откуда была такая одежда? Вот непонятно. Олег Вещий. Вещий Олег также изображен портрет. Из какой галереи этот портрет взят? Дальше Игорь Старый. Ну То есть те князья, которые были, например, до Святослава. Святослав Игоревич, тот великий, хоробрый, который изображен тут совершенно с огромной бородой. И в, в каком-то виде совершенно непонятном. Хотя он был и с он был казаком. Ну, из известных нам описаний или тех э, скульптур, которые ставили. Воевал. Может быть, откуда тоже, также непонятно, откуда взят портрет. Кто автор, где этот портрет висит, когда он был нарисован, кем нарисован, по каким описаниям, совершенно непонятно. Ну, в книге дальше, естественно... Соборы и так далее, и так далее. Вот эти датировки хотя бы двойные ставили, потому что отрезается все то, что у нас было до того. То есть практически наше наследие за 7000 лет, которое в хрониках хранится, и то, что уничтожает, даже то, что уничтожается, хорошо, его мы не знаем, но то, что осталось. И мы к этому, кстати, в следующем сюжете коснемся, какие артефакты мы сегодня еще сохранили, которые нам доступны, которые мы видим, можем пощупать, и о которых практически ни слова вот в этих учебниках. Древняя и средневековая Русь 9 и 17 века. А что до 9 века у нас не было из нашего наследия, что ли? Борис Рыбаков пишет также э, хорошую книгу, несколько книг «Ремесло Древней Руси». Да, вот собрана фактология, то, что вот быт, чем занимались, как занимались, археологические раскопки, но также очень примитивно рассказывает о тех смыслах жизни. Причем мне понравилось, что язычество, вот по мнению Бориса Рыбакова, академика, само слово язычество ⁇ это притянутое за уши, это собирательный образ, кому-то присвоили, а потом он приобрел негативный характер язычеством. Называли все, что казалось нашей жизни. Но это неправильно, это тоже подлог. Потому как у нас было православие, праведная, прав православная ведическая культура, которая громадный пласт знаний а, нашими предками природных стихий жизни, уклада, ремесла и прочих-прочих вещей, о которых мы с вами поговорим в следующий раз, о тех артефактах, великих открытиях, великих, э, так скажем, изобретений, вернее, прикладных, которые нужны были человеку. Вот обо всем об этом э, мы теперь э, собираем материал и просим вас, уважаемые друзья, если у вас есть какие-либо ссылки на литературу, у нас ее много, достаточно э, современной, но, может быть, у вас есть, где вы видели те ссылки на первоисточники, где они хранятся, кто переводил, на каком языке написаны, и, и где их можно увидеть, и где их можно потрогать. Вот это все будет интересно. Для чего? Для того, чтобы мы все-таки написали краткий план, краткий летописец нашей родной э, летописи славян, ариев, русов. Потому как ее пока нет. И вот эти все Маленькие раздельчики, посвященные нашему наследию, которые присутствуют во всех книгах, нас не устраивают. Потому как мы должны знать свое наследие. Благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. И мы продолжаем исследовать. До свидания.